Всем привет! От сайта Солнце Испании. С вами я Дмитрий. Скоро в Валенсии пройдет грандиознейший праздник, который я считаю самым грандиозным во всей Испании, который называется Фалес. Будут сжечь огромнейшие фигуры около 800 штук по всему городу 19 марта. Но до этого в феврале, вот сейчас как раз в февраль, проходит выставка, экспозиция фигур, называется они не нот, на валенсийскую кукла. То есть берется большая фале, вот эта фигура, она может состоять из 100, из 200, из из 300 таких маленьких фигур. И берется одна фигура с человеческим рост. Оттуда выдергивается. Все это помещается в музей принца Филиппа, в который мы сейчас исходим. И вы сможете посетить эту выставку и при выходе проголосовать за понравившуюся вам фигуру. И та фигура, которая наберет большее количество голосов, будет спасена от огня. и Ее потом поместят в музей праздника Фалис, который тоже находится рядом с музеем с городом искусства науки. Итак, я уже нахожусь в самом здании, где проводится экспозиция. И вот эти все фигуры, которые можно здесь видеть, они разделены как бы на две зоны. Есть зона взрослых фигур, это как раз мы в ней находимся, и есть вот в самом конце павильон огромный для детских. Вот. А здесь можно увидеть мэра Валенсии, Жоана Рибо. Когда он присутствовал на выставке, точнее на открытии этой экспозиции, узнал себя и был очень доволен. Здесь недовольство по поводу валенсийского языка, а точнее отношения к валенсийскому языку. Ну и как же без таких вот пикантных моментов, здесь написано не смотреть внутрь, но мы посмотрим. А вот довольно интересная работа. Это протест против использования, точнее призыв к использованию экологических материалов и неиспользованию токсичных. При изготовлении этих фигур. И вот мы заходим в зону детскую. Здесь же фигуры поменьше. Но количество их такое же. Здесь, слава богу, меньше политики. И больше всяких <смех> мультяшных персонажей. Вот они такие маленькие всего полметра высоты. Ну вот любимая тема, которая внедряется и у детей какого цвета объятия вот так вот вот даже как я обнаружил лайку Я нахожусь в Я нахожусь во взрослой зоне. Ну здесь, насколько я вижу, слишком все политизировано. Опять же, это все просто немножко надоело. Посмотрим, что тут есть такого хорошего. Ну, наверное, мечта испанских женщин. Вот какая суровая. с инквизицией связано хотя речь идет о налогах это тоже персонаж узнаваемый так, а здесь можно видеть диктатора Франциско Франко, встающая из гроба, который предлагает прекратить выселение. Конечно, с горькой иронией все это. В этой фигуре я узнаю Ельцина, насколько я понимаю, Трампа. и кимчины, да. вот тоже мне понравилось, очень неплохо выполнена работа с наворотами даже с такими вот это будет стоять рядом с шелковой биржей так что кто в те дни посидит валенсию может ее там увидеть. Я, возможно, и вот за эту даже проголосую, но еще не решил. А это посвящено Франциско Франко диктатору. Он почему-то. В костюме праздника. Фалис, дело в том, что идет сейчас тема такая, что его извлечь из могилы и сохранить под Мадридом. Так что вот поэтому здесь написали, что Пако, это Франциско, уместить ласкательно Франциско, что скоро тебя могут убрать с места. интересная работа, но, я насколько понимаю, это очень похоже на прошлогоднюю, которая заняла первое место. Скорее всего, это тот же самый автор. Я, похоже, выбрал уже фигуру, за которую буду голосовать. Сейчас вы ее увидите. Вот это, это. валенсийский крестьянин, который возвращается со своими детьми, судя по всему, с рыбалки. Девочка устала. Ну а мальчик тащит удочку. Вот они угрей наловили. Собака тоже участвовала в процессе, и карпы попались. Все, голосую за нее, решено. Ну и с этими билетами мы сейчас будем голосовать. Палабенас. ¿Infantiles o mayores? Eh, bueno, mayores. Mayores es el número 22. ¿Vale? Y, sí. Y infantiles 124. ¿Vale? Sí. Perfecto. Muy bien. Deuda. Gracias. ¿Sabes si que esta entrada puede entrar gracias al Museo Fallero? Muy bien. Uh -huh. Hasta el día 15 de marzo, ¿vale? Perfecto. Mm можно этот билет использовать для посещения музея праздников Фалес, который находится рядом с городом искусственной науки. Можно это сделать в один день, можно в любой другой. Если вы даже сходили в феврале, посетили вот эту выставку, то можете до 15 марта, в любой день, когда у вас будет такая возможность, посетить музей праздников Фалес. Так что имейте в виду и билет не выбрасывайте. Всем пока!